Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Криминальный авторитет, вор в законе Вячеслав Иваньков – Япончик, давил на певца Диму Билана, чтобы тот не отдавал права на свое имя продюсеру Яне Рудковской после ее развода с продюсером Виктором Батуриным. Об этом музыкант рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. «Я встречался с Япончиком. Я говорю я не пойду, мне страшно, я в Кабардино-Балкарию езжаю. Но все-таки пошел навстречу. Япончик сказал, Дима, надо поступать благородно. Ну подпиши, останься с ним с Батуриным, рассказал артист в интервью для YouTube-канала Осторожно, Собчак. Рудковская и Батурин развелись в 2008 году, после чего возник вопрос о принадлежности бренда Дима Билан. Несколько лет артист сотрудничал с ней без контракта. Через какое-то время стороны заключили договор ⁇ Передают дни ⁇ Оу. Билан в 2020 году вошел в топ-10 самых успешных молодых звезд по версии Forbes, заработав за год 6,8 миллиона долларов, сообщает Утро. Оу.